Сегодня исполняется третий год, со дня побед армии Азербайджана в апрельских боях 2016 года. В ночь с 1 на 2 апреля 2016 года и в течение дня, все приграничные позиции и населенные пункты Азербайджана подвергались интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны Вооруженных сил Армении. В результате, артиллерийского обстрела населенных пунктов Азербайджана, расположенных вблизи линии противостояния, погибли 6 гражданских лиц, среди которых двое детей младше 16 лет, 26 человек были тяжело ранены. В результате атак, также был нанесен серьезный ущерб многочисленной общественной и частной собственности, в том числе гражданской инфраструктуре. Были разрушены 232 частных жилых дома, 99 электрических столбов три электрических подстанции, километры водопроводных и газовых труб. Вооруженные силы Армении нанесли удары управляемыми ракетами по социальным учреждениям, включая школы, больницы и место поклонения. В одну из мечетей артиллерийские снаряды крупного калибра попали во время богослужения. С целью пресечения армянской провокации, обеспечения безопасности гражданского населения, Командованием вооруженных сил Азербайджана было принято решение о принятии неотложных ответных мер в направлениях Агдиретер-Терагдам и Хаджавент-Физули, в результате в ходе четырехдневных боев. Подразделения вооруженных сил Азербайджана освободили высоты в районе села Талыш, а также пункт соль Солан, которые могли представлять угрозу для Герандбольского района и города Нафтала, была взята под контроль стратегическая высота Ляли-Тепе расположенная в направлении Физулинского района и позволяющая контролировать обширную территорию. Также в результате апрельских боев вооруженные силы Азербайджана обеспечили контроль над дорогами в направлении Агдере-Мадагис. Гордимся нашими героями! Апрель 2016 год.